Растойные шкафы используются для интенсификации процесса брожения сформованных хлебобулочных изделий. Это придает им больший объем, нежную текстуру, увеличивает пористость мякиша. Конструкции всех шкафов аналогичны. Они представляют собой шкаф с теплоизоляцией, нагревательный элемент, термостат таймер времени, направляющие, на которые загружаются различные э, противни. Стандартным противнем считается евро-норм 40 на 60 сантиметров, хотя иногда используются емкости и противни других размеров. Очень удобно, когда в шкафу можно использовать э, противни различных размеров. В зависимости от массы, рецептуры, вида дрожжей, прессованные или порошковые, меняются параметры приготовления. Температура варьируется от от 34 до 40 градусов, продолжительность от 40 минут до полутора часов. Равномерно распределенный по всему объему теплый влажный воздух ускоряет процесс теплопередачи. Изделие быстро подходит и важно, что во время увеличения объема на поверхности изделия не образуются трещины. Необходимо учитывать, что ферментация мелкоштучных дрожжевых изделий происходит в течение 40-50 минут. Я имею в виду изделие массой от 80 до 100 градусов. А время выпечки в пекарном шкафу порядка 15-20 минут. Поэтому, когда вы приобретаете пекарный и расстойный шкаф, количество уровня загрузки в пекарном шкафу должно быть в два раза меньше, чем количество уровня загрузки в расстойном шкафу. Для экономии производственных площадей часто пекарный шкаф устанавливается сверху на расстойный. При этом необходимо учитывать габаритные размеры расстойного шкафа и механическую прочность. Достаточно, чтобы выдержать вес пепарного шкафа вместе с изделиями. Правильно проведенный процесс расстойки позволяет получить изделия правильной геометрической формы, равномерно подрумяненные, без пустот и закала. Под термином «закал» понимают образование плотной непропеченной корочки внизу изделия. Чтобы избежать этого дефекта, нужно использовать свежие дрожжи и, внимание, обязательно следить за температурой начинки. Она должна быть полностью остывшая.